Вышла оказия Порвался шланг интеркулера Я еще, правда, не смотрел Но подозреваю, что это так Обычно, когда Выскакивает патрубок интеркулера Чуть позже покажу То сразу вылазит чек По надуву Или спираль В этот раз Вылазить ничего не вылазит Но появился Примечательный свист Который не отражается На диагностике Значит появился вот такой свист Я думаю понятно, да? И при этом ни чек Ничего не вылазит Редкое явление Спасибо воронежским хлопцам Ютильев. вот сразу же плюется черным дымом воздуха не хватает сейчас будем снимать Обычно слетает вот этот патрубок, нижний, который под ним, ну, там, где легкая сырость. Ну и с этой стороны два штуки. Вот этот не слетает, потому что он прикручивается. У меня сейчас проблема вон с тем. Так, ребята, дальше не знаю, как пояснить лучше. Но суть такова. Если у вас, как говорил вначале, слетает патрубок турбины, вот этот здесь, там сверху, но там сверху слева он не слетает никогда. Вот этот. Или он тот, который выше, тут имеет свойство слетать. У вас сразу выскакивает ошибка по наддуву, спиралька. Вот. У меня получился, точнее, ставить. То есть, если у вас ошибка по наддуву, сразу лезете. Она обычно как проявляется? Особенно после ремонта. Когда неправильно зажимает вот эти защелки, ставит посадочное место вот здесь. Вроде бы поставили, показалось, что оно защелкнулось, на самом деле оно не защелкнулось На холостом ходу работает нормально, потом вы газу дали, оно вот тут выстреливает. 2 мм подсоса, все. Идет ошибка. По разности давления. У вас машина впадает в аварию. Вот. Сразу можете Особенно характерно звук Типа бук И оно вылетело И потом машина вообще не едет Сразу лезете, смотрите вот эти Три места Раз, два Вот это третий Четвертый, как я говорил, уже прикручен На болтах, он не выстреливает Никогда тоже получилось в моем конкретном случае. Все вот эти хомуты, они вынимаются методом отвертки. Вот так вот. поддевается и вынимается. Откручиваться конкретно к этой трубе. Вот эти вот торксики 30. -е. Раз. От радиатора 2 это третье то есть ослабляется вот эта вот турбин э, турба, э, труба чуть-чуть отодвигается и методом правды и неправды да что ты оттуда выковыривается Простите меня за мой французский, я не левша, тем более левой рукой. Дальше, что мы имеем? Почему в моем случае появился свист? Вот. Ну вот, видите. Раньше, шесть лет назад, вот такой вот кусок вот этой вот сраной трубы резиновой стоил четыре с лишним тысячи. Это было лет, наверное, 6 семь, восемь назад. Сейчас появилась куча аналогов. Тут каждый, каждый выбирает сам. То ли покупать аналог, то ли резиновый. Сейчас они появились от 1200. Можно, конечно, мне сейчас обойтись в деревенских условиях, сделать патрубок здесь, сюда сделать патрубок побольше, навальцевать сверху. Ну, тут поле для творчества. Но с учетом того, что сейчас появились аналоги, которые стартуют от 1200, такой я заниматься лично. Для меня не стоит. Если вы, конечно, находитесь там в республике Коми, и еще где-то у вас беда с доставкой, с заказом, то в принципе можно обойтись своими средствами. Даже не знаю, стоит или не стоит говорить. Четыре года назад, когда у меня появилась не вот эта трещина, которая сейчас. Я обмотал изолентой очень туго-туго. Опять, простите официалы, не надо меня похабить на просторах интернета. Но это действенный случай, который мне помог на три года. Туго можно обмотать изолентой и нахлобучит сюда хомут сверху изолентой. Это помогает, так как мы, не забывая, не забывая повторять русский В итоге, к чему я пришел? Сейчас заказываю не оригинал, а за 1200. Машина у меня тут курит пару дней, благо воронежские хлопцы спасают. Да. Ставим обратно, вот это все обмываем хорошо, чтобы там не было песка, потому что песок тут дело неотъемное. Замываем. Вот эта вот шпонка. Загоняем, собираем и ездим. Посыл этого видео, видео такой. Если у вас что-то хлопнуло, машина перестала тянуть, загорелась спиралька, вышибла при наличии диагностики ошибка по наддулу, вы должны сразу понимать, что у вас идет разность давлений, которые считывается на выходе и которые поступаются на вход. Все, деваться некуда. Я встречался с Ку-7 в городе раза, наверное, 4. Когда у них выстрелил вот этот патрубок, приходилось тащить машину на эвакуаторе, а дело было на то, чтобы защелкнуть патрубок туда и поставить кольцо. В принципе, делов на три минуты немножко измазаться в мазуте. Цена вопроса в зависимости от наглости хозяина. Вроде все просто. Извините за мой испанский. Чем мог, тем объяснил. Может кому-то в помощь понадобится. Может кто-то с помощью моего ноу-хау. Точнее не нового хау, а старого хау. Может кто-то для себя чего-то подчеркнет нового. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Не вспоминайте лихо. Старался, парни, я для вас.